Компакт-диск! Так... Бежим, Нолик, бежим! Я вас обгоню! Я не слабою! Отстоять! Так... Ну, отлично получилось. Давай, отлично бежим, ниггер! Вот чё? а ты, Что ты наделал? Пошёл отсюда! Ай, да где же этот диск? А, вот он, отлично нашел. Здорово, Дим что делаешь? Да так просто собирал башню и нашел вот этот интересный мультик Гулевев к стране Лилипутов. Ну или как там еще называется-то? А, короче, а ты где его купил? Да так на одном сайте, где можно купить там кучу дисков за 30 долларов. Да ну, ты врешь. Хм? Слушай, да. Это в качестве з типа э, они такие дорогие, блин, ну, короче, сами поняли. Нет, таких дисков не существует. Когда мы еще не родились, у меня был свой отец. Когда там какой-то чел строил какой-то чертеж и все это начал делать, и строгал что-то. То получилась стружка, он дунул, и <как> родился сам я, передедус. Короче, я начал сам самому учиться, и вот, когда кто-то дунул эти стружки, тот рождается, и да, чуть не забыл. Мы сделали кучу техники, как фиксики, мы ведь есть фиксики, да-да, именно так если вы не подпишитесь на канал, то ваши обстоятельства будут ужасными с вашими любимыми и родственниками. Поэтому подписывайтесь на Суперсоник, и вы будете нашими лучшими, будете нашими лучшими друзьями. Нет уж, мы подписываться не будем. Ясно? Да, не будем. Слушай, Немнимыч, а если ты подпишешься на Суперсоника, то ты покажешь на мультик? Да, я тоже хочу посмотреть этот мультик. Ну, пожалуйста. Ладно, сейчас ставлю диск, но обязательно подпишитесь на Суперсоник, и я тоже подпишусь. Сейчас позым, что за мультик. Нет диска. Блин, да что такое? Диск что ли сломался? Блин, опять в ремонт сдавать. Его же нельзя починить. Как нельзя? Наверное, просто кто-то поцарапал диск. все фигня какая фигня если он не считает вообще а, вообще-то а, тут пятна и чё теперь делать можно его почистить а, диски созданы специально для того чтобы там показывать мультики а, музыку и там есть такие вот лучики и когда мы вот производим то начинает то читает данную информацию лазер <связать> <связать> и да, чуть не забыла. И да, а ты зачем трогала это? Не знаю. А все потому, что он вообще не читает. И диск поврежден. Ясно. Поэтому, Дим Димыч, прежде чем э -э трогать диск, надо его хранить в коробках. Поэтому никогда не трогай диски грязными руками. А, ну понятно. А что теперь дальше делать? Да без, не беспокойся, так нолик тащи швабры и за уборку. Опа чак, сейчас посмотрим. Поехали! Блин, я вот ребята, я вот тоже хотел это поступить, как это, вот в хоккей хотел поступить. Если получится, то это наверное сниму пару видосов. Но если не получится, то наверное буду ходить на какой-нибудь другой спорт. Все облака сделано. Показываю мультик этот. Сейчас позыем что там. <клес> так, молодец, теперь нормально делаешь. Ого, показали. Уху. Ебай. Теперь мы посмотрим мультик про этих дебильных дилипутиков. Слышь, Дим Димыч, а что ты будешь делать с другими этими чертовыми коробками? В смысле? Да, да ты посмотри, блин. Сколько там-то хрена коробок. И где их надо хранить? В мусорке.